И воспитание мальчика заключается в первую очередь в обучении труду с самого раннего детства. Если девочек не надо заставлять трудиться, учить того, что она хочет, а девочка обязательно захочет что-то готовить, поучить ее в этот момент, когда она этого захочет. Ну и так далее. То есть ловить моменты и на ее интересе, не насиловать ей, это надо это тебе пригодиться, это то, то должна уметь. Это плохое воспитание. А ловить ее интерес. Королева, что ты хочешь? Понимаете, то есть ну, примерно с таким подтекстом. То мальчику, парень, вставай. Так, брал комнату и прочее. То есть самого малого возраста. Даже если он еще только-только ходит, пусть настучик залазит, краками встает, посуду моет, бьет, но моет, учится. Веник может таскать, пусть подметает, пока не. Какие-то навыки мальчику обязательно нужно с детства. Иметь все навыки по дому, по, по хозяйству. Обязательно. Выносить, так, пылесосить, дальше электричество. Все, все на нем. Он должен все пройти. По окончании школ, да, во время каникул обязательно где-то работать. Хотя бы месяц. Чему-то научиться. За каникул, если чему-то не научился, это плохо. Это пропущенный год. Все надо. все надо ему уметь. Для мужчины такое правило. Вот как он должен... Его спрашивают, ты умеешь это делать? Он не пробовал, но умею. То есть у него есть полный набор всех, всех навыков, всех умений, из которых он сложит любую картину, любую жизненную ситуацию. Я это на себе испытал. Испытал на своих сценариях, поэтому знаю все. Я в 14 лет начал строить свой первый дом. В 14 лет один. В 17 лет я построил. Один построил кирпичный дом. И это мне позволило в дальнейшем вообще не иметь проблем. Не то, что я эмоциональный, а то, что я... Освоил а и мир мне все время все обеспечивал, всегда. Сейчас я уже в шестой группу построил в своей жизни. Понимаете, поэтому трудиться – это первое условие для будущего.